Адриан Агресс, вам пора вставать. Просыпайтесь. Кто это? Запуск системный умный дом. Умный дом, Ваша иди нафиг. Вас предупреждала. А -а -а! Что что меня я уже встал. Теперь, я буду вечно Теперь помолчи с вами. на пять минут. Вечно с вами я буду находиться. О, мистер... На пять минут закрой вот твой да. рот. Хорошо, отхожу на 5 минут. Ох, Пока хрен. Адриан Агрес будет заниматься другими делами, пойду помогать маме по самозащите. Кто там шлюмбает этими? Я занавески отрываю. Не понял. Карапас Тупица Карапасовская Там какая-то рыба, монстр. Возле воды, воды Ключина, океана. Экстренная защита уловлена Акума. Адриан Агресс, пройдите в дом. От... Заткнись, тупая система, либо я тебя выключу. Выключить ага. нельзя, как вы не включали пульт. Есть у Заткни вашей... рот тогда свой, Магично. я приказываю Магично. заткнуться. То, что приказываю заткнуться. Найдите безопасное место. Нашел все, уткнись, а отключение. Переход Опасу. к другому челу. Неужели ты ушла? не получится. Я люблю... рыба. ешь. Тики, давай. Теперь я мульти... Мой мульти. А, где рыба, монстр, я сталось, В воде, наверное, логично. И где рыба монстр? Можно... О, я в воде. Какой... А... Ему... Ему... Значит, сил... Он сквозь, он сквозь грязь пролетает. Будет, он будто в грязь спит. Меня просто все от... А я я я, я слеп и не вижу тебя. О, в воде я все вижу, на. Тревога. Адриан по всему городу не найден. Позвоните ему. Звоните. Адриан находится не в зоне доступа. Пожалуйста, перезвоните позднее. Адриан, это твоя мама. Где ты хочешь? Почему тебя нет в городе? А еще, Адриан, Ребята, мне... Ну, что, ко мне и не отписаться. Адриан мне занят. Пожалуйста, позднее. Так, давайте. Справляйтесь с этой рыбой недоделанной. не подойти, не могу. Анализ. Запуск. Заявление. Э, Пропал мальчик. 14 Какого лет. Заявления? Адриан пенчен Разыскивается везде. Отправ... отправиться через 10 минут если он не появится что за Пошу, куда, идиотская mm. а, Дрян, что ли неприемный а ты ты неприемный не знаю ты фиговая как тебя зовут? мартышка умная тут самая что ли да балда Чья? Dogs. С вами программа Шамак. Надя Шамак. <riffle> никто не пропал. Говорит мистер Бак. Мистер Ба говорит, никто не пропал. Я его спрятал. Вы его не найдете. Все. А ваша система эта идиотская, заявление которая... Поступило, заявление Уйди нафиг. Работа, Работа ваша. Не, у Нам тебя тоже... Платят. платят вам. Я вам заплачу сейчас. О, хорошо, подходи к Не знанию. обойдешься. Видим... Mm -hmm. И Конечно. Отключите телевизоры Нас срочно. Адриан Агресс не, проп... а, да. не пропал, так что мы можем не переживать и спать спокойно. Супергерои сделают свое дело. Адриан приемный, если что. Даже передать этому. Передать то, что Мартышка слишком наглая и скоро решится быть литьман. Слишком тупый, чтобы ей что-то говорить. Адриан не приемный. Адриан, вообще-то, чтобы на него все смотрели. Он шейк, вообще-то. Он приемыш. вообще-то. Кто бы говорил, а, Мартышка, на твоем месте не я бы твою рот не открывал потому что ты на моем месте. Но я на своем, так что я могу оценить. Супер шанс. Еще одни важные новости. Мэр, мэр нашего города согласился поставить защиту. Где вот мой город? супер шанс? У кого И супер за всеми, шанс? За всеми людьми будут... Счете супер высоты, шанс, я прикрация. не могу найти его. Нету у кого мой супер шанс ищите супер шанс я не знаю где он он мне выпал, но его нету он не восстановит мне нужен супер шанс чтобы восстановить где мой супер шанс все я нашел супер шанс у меня чудесный у меня... мистер бак Получилось все. пока, мне пора. Супергерой, говори самозащита Анжела. Вы подвергаете людей большому риску. Больше <свист> этого вам... Тупая работает. Анжела, я тебе сломаю рот, если ты не заткнешься. Ты уже задрала всю мою команду. Сам, меня поставил мэр, Мэр не может управлять нашими, что мы будем делать. Поэтому передайте вашему мэру или нашему мэру. Если он не завершится, я, я, ему я защищу, тоже. Всех, защищу всех вас. Так что Ой, больше не в трансформации Ой, и так далее. Пусть он мой лимон... Понял. К тому же, мой, мои сканеры уже разыскивают вражника, так что вы можете не переживать. Мои сканеры тоже ищут эту Анжелу, чтобы начистить ей лицо. Анжела, Когда мои сканеры... Робота... Вот роботу набью. Анжелу невозможно найти. Она находится под защитой мощной охраны. Охрана нам ни по Мы убить охрану. Вас ждать. Нас не Вы ждать ничто. Ходят мои Замолчи. Но тебе надо по канализации ходят мои мегажучки угу. у меня тараканы ходят по канализации В камере по канализации И если что вас видно если вы собрались переукалывать да, если ты не заткну о я знаю как я сделаю волну всплеск волну чтоб ослепить эту дур чтобы она не И знала... Это делать, Неважно, в пещере точно у тебя... Обновление нету. системы, добавлен новый драйвер. Что зачем сделал это мэр, что я теперь не могу контролировать своих жучков, я не видеть, где сейчас мистер Бак. Ах, мистер Бак. Ну ладно. Неужели? Отключить мне. Мне приходится бежать какую-то в пещеру, чтобы... Просто трансформироваться. Ладно. Теперь бежать до города с этой пещеры 6 лет. Новый и искусственный интеллект. Я ненавижу этих интеллектов. Отключение всех конкурентов. Бой нового конкурента. Уничтожен конкурент, его больше не восстановить. Уничтожить Анжелу. Она меня уже доводит до седьмого пота. Пекарня закрыта. Автоответчик Анжела, Анжела засекла Адриана. Сообщить его родителям. Ему плохо Адриан, будет. Адриан сейчас упадет. Вызывайте скорую. Может быть, Анжела работать качественно будет. А я сломал ногу все. Анжела, где полиция? Алло, Адриан, ты где тебя носит? Ты О, тебя мать ты отвали от меня, ты? пожалуйста. Как ты разговариваешь? Без карманных денег. Ладно. О, Под домашним агрессом. О, агрессом. Угу. Вот и сиди в нем. Теперь Домой синий пробляться из-за некоторых идиотов, таких как ты. Я выпил... Запуск Адриана, запуск комнаты Агресса. Запрещено. Вся техника выключена. Теперь за М -м -м. Адрианом будет особый письмо. Так Я что если щас... он уйдет. Ким балбес просто. Так, надо домой Сусловить. мне зайти. Ты же больной человек. Так, надо мне идти домой. Адрена, у тебя масло Так, все, а, пекарня нет, закрыта. Ты что, ты, ты что, наглый такой? Наказан. Месяц домашнего ареста. Анжела будет смотреть, чтобы ты вообще Анжелу я сейчас выключу, нафиг. Ее выключить невозможно, не переживай. Возможно, я сейчас рот заму этого. Заклею ее колонки все. Если выйдет, сообщить. можно к вам в гости? Мне просто страшно ночью? Сообщаю, Адриан покинул комнату. Адриан покинул комнату. Отстань от меня! Я сейчас тебя, мать, я тебе отправлю в деревню, маму. Отстань от меня. У нас каникулы, где такой. хочу, там и гуляю. В в я сказал нет. Не указывай мне, что мне делать. Отвали втюра, от да. меня и отключай свою тупую Д'Анджелу Мелу Телу. Анжела... За... Стелла, мне пофиг, комнату... отключай эту фигню всякую. Кто зайдет в комнату Агреста, это грис, Адриана то... током бить. Понятно? Хорошо, мой помилитель. Я лучше... Всё, <сосы> <сосы> ухожу с дома. Невозможно. Адриан покинул дом. Адриан покинуть дом. Адриан преследовать. Кого преследовать? Адриан, я тебя сейчас преследую. Куда иди. Адриан, куда, иди. Адриан, куда я, знаю. я знаю, куда она точно Адриан не идет в лес. Адриан идет в лес. Адриан идет за, гаражи. Да, за... Что Ой, что ты, Анжела, Я тебя сейчас лицо просто вообще в крошке. Адриан а -а -а -а. Хочет пойти за Люди, помогите. Мент, Сюда, дома, Бубик. Полиция, Бо, Бубик. Адриан разговаривает с каким-то неопознанным объектом. Не могу за ним следить. Собаки ⁇ это собака и мед. Я не могу следить за ними. Мышь с ушами. Мышь с ушами. <сؤال> Адриан <сؤال> походу заболеть какой-то болезнью. Он видеть мышь с ушами. <с揚><с揚> Голодовой аппарат Анджела отключил. И отправляется на подзарядку. Неужели это Анжела заткроет, да. закроет свой рот? я пойду спать в грузовик, где уже не будет никаких Анжел, а и никто, никто мне мешать не районе. будет. Анжела зарядится. Всё, я буду Анжела спать. найти Адриана в грузовике. Не найти она его больше всего. Его кто-то увозит. Какие-то два людя они всё. увезти Адриана в лес. Адриан Агрене.